Я всех приветствую на фэнтези канале. Сказанное в этом ролике является, и в принципе на канале является либо в автора, либо личной фантазией и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Ни к чему не призываю, никого не оскорбляю сейчас вышел пакет клипов с такими тревожными новостями подозрительными Вы знаете мне просто интереснее живется когда я все подозреваю мне чисто так намного более увлекательно вот перед вами как шутят про конспирологию мне нужны новые теории заговора все старые стали реальностью или еще анекдот две коровы Ты знаешь нас люди выращивают на мясо на то чтобы съесть. Опять твои теории заговора. Вот так шутят. Тем не менее, сейчас еще найду шутку. Большинство сторонников теории заговоров абсолютно теряются, если ты перебиваешь их бредовые идеи своими, еще более бредовыми. Высадка на Луну была сфабрикована. О, значит, ты один из тех, кто верит в Луну. А ведь так и происходит. Именно так. Вот еще... Здесь это показано как шутка. Объясняешь родственникам про пользу современных технологий интернета. Тем временем родственники. Это показывается как шутка, но вот прямо у меня на рабочем столе на компьютере миллион логотипов. Если по логотипам смотреть, ну это так. это так. Кстати, красный, синий, желтый. это отдельный тоже. Знак. Как всегда, не знаю, что это. Вот скептики ржут. У меня сегодня очередной при, э, приступ сомнения в себе. Вот так оно бывает. Это старые программы. Вот у меня есть такая де такое дело. И пока так шутят. Вот буквально вчера или позавчера была реклама. Реклама, где женщина сразу сказала, что она искусственный интеллект. Знаете, холодные мурашки по спине. Такое жутковатое ощущение. Это происходит уже сейчас. Давайте посмотрим клипы. Красно-белые сейчас особенный тренд. Это Эмилин Фармер. И выступление, кажется, Рианы. Красно-белые Тренд. Вы знаете, что предполагаю я по этому поводу. У меня в версии куда-то уходит вообще от всех остальных, но где-то подтверждаются. Я думаю, что есть инсектоидная раса. Она хочет возродиться. Она питается именно розовым веществом. Я не знаю, трехмерным или нет. Они мечтают возродить предположительную там, Красную Королеву. Этот термин не мой. Пишите свои те, э, мысли, что это может быть в геополитике. Здесь красно-белое продублировано. Почему я здесь акцентом? Потому что там на фоне треугольник красно-белый знак. Всех прошу не придираться, я просто фантазер. Дальше у Моргенштерна. Это э, клип, ролик, он короткий, он вышел недавно, 16 часов назад. Сегодня сегодня суббота 11 марта 23 года и вышел такой вот мрачный ролик 31 секунда 14,3 на черном фоне красными буквами написано Неправда, еще там Неправда. что такое Неправда? хочется букву В подставить, чтобы получилось знакомое слово правда тогда было бы о чем-то понятно Темное время. Темное-темное. Темнота. Это был Моргенштерн. Это показ моды. Вот к теме искусственного интеллекта. Сейчас модные показы настолько интересные. Но это все не для развлечения. Тут идея о том, чтобы рвать шаблоны и нарушать правила даже в компоновке. Знаете, есть правила компоновки по центру. Вот у них сверху пространство, вот со стороны пространства. Нарушение правил. Клава Кока замуж. Я никогда не знаю, если клип это просто клип. Я никогда этого не знаю. Смотрите, в каких тонах, если это все просто такой дизайн. Но здесь были бумажные деньги. Ими выстрелили. Деньги вернутся. Символ губы. Это телефон. Эпоха старый телевизор был. И здесь, кстати, телефон тоже с проводами. Особенно хочу показать дизайн. Огромные золотые шары на голубом фоне. Вот более удачного контра, я не знаю, найду ли еще. Тут, тут размытые Рядом маленькие шары. Большие планеты и спутники решают. Красиво на самом деле. Арки похожи на ракушки Венеры. А замуж это может быть э, что-то связанное с политикой, договоренности. Круги, круги, круги. Какие-то большие небесные тела все решают. Некоторые объекты там. Смотрите, какая тема произошла с конспирологией. К этому времени на самом деле кто-то, кто-то был готов, потому что э эти даты предсказаны. Но сами конспирологи, сами вот фантасты, склонные слышать вот эти вот вещи, оказались не готовы к этому времени. На нас обвалилось огромное множество версий, дикое. И такая, сякая, обратите внимание, большинство из них в основном бесполезная. Ты их практически не можешь применить. А между тем зло, реальное зло, оно происходит не в фантастике. Среди прочего зла, вот то, что сейчас 22-я дата, так это же еще не конец, я нашла еще один канал, который предсказал это, э, это все, и он тоже очень неутешительно говорит про 23-й год, очень неутешительно. Про эти события знали именно экономисты. Ну, вы знаете про что, когда падают тяжелые птицы железные. Про эти события знали именно экономисты, и они все в один голос. То есть у меня уже в целом три таких источника, и плюс просто информация, что летом будет кризис такой силы, что мы такой еще даже не застали в жизни. Есть две змеи, Ее и Дудо, и э, самые контрольные их даты в их жизни, там, где у них скачки, это я вам сейчас перечислю числа 5, 14 и 22. Я надеюсь, не надо объяснять подробнее, что это. И действительно полезную информацию, которая действительно сбывается, никто не слышит. Это кошмар, это действительно кошмар. Посмотрите вот политические передачи. Я ведь сама была из тех, кто тоже смотрел. Сейчас я вспоминаю километры этих видео, километры этих передач. Это сутки, это годы, это часы. Все вот эти каналы политические, они, получается, зря сотрясают воздух. Они просто занимают уши слушателей. А слушатели рады, их развлекают, там эмоции, там поругаться можно безобидно для, для себя. Вот, как знаете, собачка гавкает, гав, гав, гав, а потом так забежала за хозяйку. И довольная. Она проявила свое доминирование, она довольная. Вот люди выходят на такие всякие форумы, погавкались и тоже довольные собой. Они подоминировали, они повоевали, побушевали. А когда информация реально серьезная, никого. То же самое, кого мама родила в понедельник, я думала, православные просто ну, поднимут на счеты и будут все это обсуждать. Нет, ни разу. Как дело до дела, никого нет. По каким территориям вот это все бьет. Я очень прошу зрителей канала не быть такими, как вот эта основная профаноидная масса, которую отвлекли. Просто отвлекли на крестики алибабы. Вы помните в сказке «Разбойник поставил на воротах Алибабы крестик», «Умная женщина Фатима увидела это и поставила крестики везде». Вот наша сегодняшняя конспирология – это такое же море крестиков, везде отвлекли, я вас умоляю, говорить, вот насколько вас могут слышать, говорить везде именно то, что, возможно, нам жить осталось месяца четыре. В стране Пацифика. Это предсказания экономистов, кто наблюдает эти вещи. Я тоже с, с, само то, как это надо распутывать, как оно связано, я не поняла. Я ув, увидела лишь одно: что правы те, кто предугадывают. Пересказывайте эту версию, то, что будет. Это будет именно с нами. Потому что принцип, по которому выбираются, вот такие жертвы сакральные, на славу экономики. Это мой ролик, кого мама родила в понедельник. Я не помню, на этом канале или на шепоте. На шепот фантастики. Причем все, кто скажет это предсказание про 4-5 месяцев, все, кто его скажут в своем окружении. Я уже проверяла. На вас всех посмотрят, как на глупых или наивных. Я вас предупреждаю, потому что это будет так. Но если я не хочу говорить, когда, если сбудется этот плохой прогноз, значит, значит на это посмотрят намного более серьезно. Так же, как в теории заговора инопланетян, нам всем удалось заблудиться в большом темном лесу, то же самое происходит с политикой. Обратите внимание, это разводные эмоции. И все, кто потратили на это очень много времени, слушали эти каналы, они просто чесали себе уши. Они по-прежнему ничего не понимают и не предугадывают. А почему так не хочется говорить именно про то, что по сути происходит? Вот как только дело до дела, как только реально полезная линия, которую надо обсуждать. Так желающих нету и скорее уходят в иллюзию. почему? А потому что я поняла такую вещь, что есть закон резонансов. Вот мы делали все то, чтобы продолжалось все то, что происходит. И ничто этому не мешает. Вот резонанс. И течет речка, и вдоль речки вот эта трава ложится. Не поперек, а именно вдоль. Мосты, когда строят, строят так, чтобы. Не быть поперек речки, там делают обтекаемые вот эти столбы. И лодка плывет вдоль, а не поперек. А если что-то противостоит, то там будет напряжение, да? Там будет плохое опасное течение. Люди, когда идут друг другу навстречу, допустим, и по лестнице, они даже не думают о том, что сразу автоматически слегка в сторону так отступают, чтобы не было аварии. Вот эти дороги, которые я показываю, когда смотришь сверху, кажется, что тут должно получиться месиво, да? На самом деле это очень сложные резонансы. никто ни с кем не сбивается. Все, что мы делали дальше раньше, оно было, все, как мы думали, все, как мы думаем сейчас, оно в резонансе со всеми событиями, которые были раньше. И как только что-то полезное, как только то, что может поменять этот миропорядок, так сразу мы можем не замечать, что автоматически тебя уклоняет, и ты хочешь уйти в какие-то расчески или поругаться на политических там, вот этих каналах, бесполезно. Вместо того, чтобы говорить про то, про что нужно говорить и про то, что поможет. Если бы все подхватили тему и говорили бы о том, об этом предсказании 23-й год лета. Ухудшение. ухудшение. Если бы все об этом начали говорить, то очень неизвестно, как бы повернуло. Короче, так все и складывается. Вместо того, чтобы думать о том, что предсказано летом 23-го, очень и очень тревожные вещи. Вместо этого люди уходят в любую иллюзию и тратят энергию, просто сливают калории мозга на какую-то на какую чепуху. Надеюсь, была услышана правильно. Пишите свои комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!